Добрый день, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Нобелевские премии по экономике 2021 года ⁇ Совсем недавно Нобелевский комитет присудил столь почетную в академическом и экономическом мире премии трем ученым. Это Дэвид Карт, ученый из Калифорнийского университета, Джошуа Ангрист из... Массачусетского технологического университета и Гвида Имбенс из Стэнфорда. И сегодня у нас в гостях человек, который сможет нам, я надеюсь, доходчиво и просто объяснить, а, за что, почему и как были вручены эти Нобелевские премии. Сегодня у нас в гостях профессор института экономики, управления и финансов Казанского федерального университета, доктор экономических наук Игорь Анатольевич Кох. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Итак, мы все, кто имеем отношение к миру гуманитарных наук, а особенно к экономическим наукам, каждый октябрь ожидаем. Кому же вручат Нобелевские премии по экономике? И вручение этих премий, это подчеркивает какие-то вехи или дает какие-то направления. Скажите, Игорь Анатольевич, вот что в этот раз нам Нобелевский комитет хотел показать, вручая премии этим трем выдающимся ученым? Ну, Начнем с того, собственно, за что были вручены премии с каким обоснованием Значит, первый из названных вами ученых Карт получил премию они кстати получили премию не втроем а премия была разделена на две части одну из них получил Карт а другую из них получили Ангрист и Имбенс им, на, есть... двоих им на двоих вторую часть разделили то есть... это кстати первый раз ну да, не знаю, не помню, но, по-моему, да. По-моему, обычно вручались премии в равных э, долях, а здесь получилось, что э, премию разделили пополам между одним ученым и э, группой из двух ученых. Соответственно, э, мы можем говорить о том, что на самом деле были отмечены э, два э, достижения в экономической науке, э, о которых стоит говорить раздельно. Первая, первая часть премии, которая была вручена Карду, она была вручена за исследования в области рынка труда, за исследования в области влияния уровня образования, минимальной зарплаты, эффектов иммиграции влияние иммиграции на благосостояние как приезжающих, так и аборигенов. Вот за исследование этого пласта проблем была вручена Нобелевская премия, первая часть Нобелевской премии. Вторая часть была вручена англисту и Имбенсу за методологию за новые методы исследований, которые были ими привнесены в экономику и которые позволили более доказательно обосновывать те экономические нововведения, которые могли бы быть внедрены в различных сферах. Ну, давайте я поясню, о чем здесь речь. Дело в том, что экономика — это довольно специфическая наука. Как, впрочем, и многие другие гуманитарные науки, в экономике очень много вещей, которые являются неоднозначными. И в отношении многих вещей нельзя достичь консенсуса. Это не математика или физика, где, или химия, где можно поставить эксперимент и тем самым доказать свою правоту. Если этот эксперимент может быть повторен кем угодно, когда угодно, в аналогичных условиях и даст аналогичный результат, значит человек, который его поставил, абсолютно прав и тем самым доказывает значит, значимость своего научного открытия, своих рекомендаций и так далее. То же самое в технике. То есть, если я сконструировал машину, построил ее и она работает, значит, я прав. В экономике, к сожалению, не всегда есть возможность проверить на практике, проверить экспериментом то, что мы хотим доказать. Именно поэтому экономические споры Споры в экономической науке носят такой а, ожесточенный и бесконечный характер. А, именно потому, что ни та, ни другая сторона не может доказать а, свою точку зрения. А, доказываются эта точка зрения исключительно логическими какими-то выкладками, а, там, историческими примерами, которые могут быть уже неактуальны. Но... А, Экспериментальная экономика, по сути своей, невозможна или считалась таковой. Ангрист и Имбенс доказали, что во многих случаях экономические исследования могут быть основаны на эксперименте на достаточно достоверном, достаточно чистом эксперименте, но эксперименте специфическом, не лабораторном, да, потому что экономика — это всегда наука, связанная с людьми, с их действиями, с их экономическим поведением, и людей поместить в лабораторные условия невозможно. Да, это не подопытные мыши или кролики, которых можно в лабораторных условиях заставить что-то делать или не делать, и на них экспериментировать. С людьми так не получается. Тем не менее, был найден и продемонстрирован способ в реальной жизни выявлять экономические закономерности экономические выявлять влияние тех или иных факторов на основе так называемого естественного эксперимента. То есть эксперимента, который ставится самой жизнью. сам по себе, да, самой, жизнью, самой жизнью. То есть смысл в том, что экономические явления рассматриваются в ситуациях естественных изменений и фиксируются эти естественные изменения, и результаты этих естественных изменений, результаты их влияния на тот или иной показатель сравниваются с результатами, которые были получены там, где изменений не было. Ну, Например, для того, чтобы это можно было себе представить, предположим, мы в том или ином регионе России, ну, скажем, не специфическом регионе, а обычном, стандартном, да, введем там, не знаю, вместо обязательных там, 9 классов образования, сделаем одиннадцать классов обязательным для всех. Да, там, скажем, в Саратовской области введем обязательно 11-классное образование. А, в Самаре оставим. А, а во всех остальных регионах оставим. И через некоторое время мы можем э, посмотреть, как это повлияет на заработную плату, на продолжительность жизни, на качество жизни, на там, конкурентоспособность, на трудовую миграцию, на э, еще какие-то показатели социальные или экономические. Конечно, этот эксперимент не будет стопроцентно чистым, наверное. да, как это было бы в случае с контролируемыми экспериментами физиков или там, химиков, но тем не менее, как раз нынешние Нобелевские лауреаты доказали, что этот метод достаточно точен, достаточно репрезентативен, и с его помощью можно прогнозировать можно анализировать можно выявлять и интерпретировать различные факторы и события экономические вот за это собственно они получили Нобелевскую премию Игорь Анатольевич насколько я понимаю это Нобелевская премия вот, за эти естественные эксперименты Является логическим продолжением Нобелевской премии 2019 года. Тогда ее получили Эстер Дуфло, женщина, и двое мужчин Беннер я уж сейчас по имени не помню, и Кремер. То же самое, они предлагали подход, но контролируемых экспериментов в борьбе с бедностью. Они взяли подход, который давным-давно уже был в медицине. Есть такой даже а, подраздел медицины — доказательная медицина, а, где проводятся а, так называемые клинические испытания. Есть процедура клинических испытаний, которые основываются на слепом, а, рандомизированном, контролируемом эксперименте. И а, вот через два года опять Нобелевская премия, опять приблизительно зато, но уже не, кон, не, ну, не, не постановочные эксперименты, да. а то, что наблюдается в естественных условиях. Но вот, Игорь Анатольевич, такой вопрос. А вот в естественных условиях э, мы видим, вот э, зачастую возникает ложные корреляции. Поясню. Вот простой пример. А, вот, э, в Соединенных Штатах Америки уже давно, там лет 20, есть... Корреля... Корреляции с коэффициентом близко к одному, это продажи майонеза и число разводов. И, соответственно, это подталкивает. вот Давайте запретим продавать майонез, и тогда разводы общество оздоровится. Во всех смыслах. И вот получаются такие вещи, что в естественных условиях могут возникнуть накладки, связанные с причиной. Следственными явлениями. Как ваши Нобелевские, ну не ваши, а все наши общие мировые, как вот эти нобелевские лауреаты решили эти проблемы? Вот. А, значит, вот как раз речь идет о том, что в последние десятилетия экономика стала все более и более доказательной. И все более и более количественно доказательной, все более статистической, все более математической наукой. То есть, если сейчас открыть современный учебник эконометрики, даже не по эконометрике, просто по каким-то экономическим направлениям, по финансам или по менеджменту, мы увидим с вами огромное количество формул, графиков, таблиц. То, чего не было и то, к чему не привыкли экономисты старшего поколения. А экономисты последние десятилетия ищут способы доказать что-то в экономике. Численно доказать, количественно доказать. И очень многие доказательства а, до сих пор строятся именно на корреляционных связях, на корреляционных зависимостях. То есть мы берем а, один показатель, мы берем другой показатель и ищем насколько они между собой а, связаны. А, и действительно зачастую мы можем получить вот такой а, результат, о котором мы а, говорили. То есть вроде есть естественный эксперимент? А, с, нет, это не естественный эксперимент. Это просто два а, показателя, а, выхваченных из а, массы показателей, сопоставленных с друг, друг с другом, но при этом между этими двумя показателями никакой э, связи фактической ну вот как нет. и да, уже... разводы э, мы не можем понять, а почему между ними существует э, связь. А... Вполне возможно, что э, между ними существует опосредованная связь. Э, как два тренда. Один тренд скажем, на повышение количества потребляемого майонеза, другой тренд на повышение количества разводов. Если мы возьмем эти два тренда, мы скажем, да, действительно, эти две вещи движутся параллельно. Но это не значит, что одна зависит от другой. Так вот, нобелевские лауреаты... И 2019 года, и 2021 года как раз предлагают другой подход. Они предлагают не брать в качестве основы произвольно выбранные показатели и высчитывать корреляцию между ними. Они предлагают наблюдать за динамикой экономической системы в целом. Они предлагают э, наблюдать за теми изменениями, которые происходят, но они ведь э, наблюдают не за произвольно взятыми показателями, они заведомо, э, так скажем, в постановочной части, пусть и естественного эксперимента, они заведомо говорят, что да, э, вот есть фактор, который очевидно влияет, давайте проверим, насколько сильно он влияет. То есть они предлагают гораздо более взвешенный и гораздо более э, обоснованный да, подход к выявлению экономических взаимосвязей. Не формальный, не э, условный, э, который позволяет выявить действительно существующие связи и оценить силу и значимость взаимного влияния тех или иных событий, факторов, показателей. Поэтому это гораздо более сложный инструмент, чем обычный корреляционный анализ. И это действительно для экономической науки продвижение достойно Нобелевской премии. Уважаемые телезрители, вот для того, чтобы еще быть ближе к Земле, я приведу совершенно жизненный пример. Вот один из лауреатов Нобелевской премии, Дэвид Карт, он в 90-х годах увидел, как на его глазах произошел совершенно естественный эксперимент в полевых условиях, и он проанализировал этот эксперимент и пришел э, к интересным выводам. Речь идет о том, что в 90-х годах э, в учреждениях общепита Нью-Джерси и, Нью и Пенсильвания, в одном из них э, была поднята минимальная заработная плата, примерно на 1 или на полтора 1,5 доллара была поднята. Ну, я -то точно... Там меньше, чем на доллар было, на 80 центов, по-моему. Да, ну примерно доллар. Это достаточно такая весомая величина для стимулирования. И он это посмотрел, Дэвид Карт посмотрел, что произошло в Пенсильвании и что произошло в Нью-Джерси в плане занятости. И как этот стимул повлиял на занятость, на отношения работников и... Ну, давайте я поясню по этому эксперименту конкретному. Этот эксперимент интересен вот чем. С помощью этого эксперимента Карт опроверг существовавшие на тот момент теории относительно того, что повышение минимальной заработной платы приводит к снижению количества рабочих мест. Ну, то есть, а, а, взаимосвязь прослеживается логически. Ну, больше а, платят, значит, такая да. То есть, да. если значит, мы заставляем сократить. работодателей больше платить э, работникам, то, соответственно, они будут сокращать количество работников, они будут э, увеличивать э, тем самым безработицу. А вот на основании этого естественного эксперимента, эксперимент заключался в чем? В одном штате, соседнем повысили минимальную зарплату, в другом не повысили, и за несколько лет э, карт проследил, а как изменилась занятость в штате. Выяснилось, что в том штате, где повысили э, заработную плату минимальную, э, занятость никак не изменилась, она не уменьшилась. Из чего э, был сделан очевидный вывод, что изменение минимальной оплаты труда на занятость э, на самом деле не влияет. Или, по крайней мере, влияет не в той степени и не в том направлении, в каком это считалось э, ранее. Ну, это очень революционный вывод. Это да. И, и именно поэтому э, Дэвид Карт стал э, одним, одним из... Э, одним из э, Лауреатов Нобелевской премии, что действительно его разработки, его работы позволили абсолютно иначе взглянуть на те постулаты, которые казались неизыблемыми. Можно упомянуть и другой его классический вот эксперимент. Можно, да, Да, можно немножко прерваться. Я бы хотел добавить к уважаемому Игорю Анатольевичу немножко такую еще ремарку, что Дэвид Карт стал изгоем в академической среде, в американской, которая така, такого левацкого типа, его как так вот, ну надо же повышать, там это пролетариату надо повышать минимальную зарплату, минимальный размер оплаты труда, а вот он выступает против и даже всем доказал, что вот смотрите, естественно, эксперименты, чистота, все, то есть научно, научно все обосновал и он даже подвергся подвергся ну каким-то это тогда еще не было культуры cancel culture cancel как Культура как до да, да. которая сейчас процветает, но он тогда хлебнул немало и вот воздаяние за те душевные муки в 90-х, начала нулевых годов, Дэвид Карс все-таки Нобелевской премию получил. Да, и да, вот еще один его классический эксперимент, ну, то есть эксперимент -то не он ставил, но он проанализировал ситуацию. И, причем этот эксперимент тоже крайне актуален и болезненен для многих стран мира. Он проанализировал влияние иммиграции на благосостояние тех районов, тех регионов, куда пребывает большое количество иммигрантов. Эксперимент был проделан на данных о иммиграции кубинцев во Флориду. Ну, то есть, кто не представляет, значит, Флорида — это ближайший к Кубе американские штаты. Собственно, кубинцы, которые значит, убегали с Кубы в штаты, они в первую очередь попадали в штат Флорида. да, И там формировалась и существует огромная диаспора кубинская, и множество кубинцев оседает именно во Флориде. Так вот на примере этого штата он проанализировал, как отражается иммиграция на благосостоянии тех территорий, куда пребывают иммигранты. То есть казалось бы, чем больше иммигрантов, тем, тем, тем, да, тем хуже, тем хуже ситуация жителям. на рабочем на рынке труда, значит, тем ниже заработная плата, тем ниже благосостояние и так далее. Как выяснилось на, фоне, на основе этого эксперимента, от того, что во Флориду прибывали кубинские иммигранты, благосостояние жителей Флориды, коренных американцев, никак не изменилось. А почему? А, сейчас я поясню. А, не изменилось. Но прибытие новых мигрантов с Кубы, ухудшало состояние предыдущих мигрантов с Кубы, потому что кубинцы, приезжая во Флориду, они не вступали в прямую конкуренцию с местными жителями, они вступали в прямую конкуренцию со своими бывшими соотечественниками. Более того, иммигранты, кубинцы, выполняли более низкооплачиваемую работу по сравнению с местными жителями. Соответственно, местные жители оставались в среднем на более высокооплачиваемых должностях. Их не затрагивало изменение ситуации в том секторе, где подвязались кубинцы. Более того, американцы могли позволить себе использовать более дешевый наемный труд, Тех же кубинцев, что только повышало благосостояние, но никак не ухудшало его. Иммигранты предъявили дополнительный спрос на товары и услуги безусловно. То есть, опять же, эксперимент подверг сомнению, существовавшее на тот момент представление о том, что иммигранты Впрямую вступают в конкуренцию за сказать, доходы из жизненные блага с местными жителями, на самом деле выяснилось, что это не совсем так. Соответственно, те методы, которые были применены, которые были разработаны двумя другими, Нобелевскими лауреатами и реализованы на практике Дэвидом Кардом, они привели к вообще изменению взглядов на многие вещи, которые казались очевидными до них. И это тоже повод для Нобелевской премии. Игорь Анатольевич, вот... Я вас слушаю и, а сам думаю, вот ну хорошо, это вот Флорида, Пенсильвания, Нью-Джерси, вернее Америка. А вот как эти исследования помогут нам, россиянам, ведь у нас есть э, и есть и вопросы, связанные и с мигрантами. И в ходе предвыборной борьбы многие предлагают понять минимальный размер оплаты труда. То есть мы говорим о тех вещах, которые были. Применимо ли это к нашим российским реалиям? Безусловно, здесь есть свои нюансы. Во-первых, те исследования, о которых мы с вами говорим, те конкретные эксперименты, которые были проделаны, они относятся к периоду времени 20-30 лет назад. И э, ситуация другая. Два, то, что было 20-30 лет назад в США, и то, что существует сейчас в России, это разные экономические реальности. Э, невозможно говорить о стопроцентном э, идеальной применимости. Тем не, менее, тем не менее, уже доказанные экспериментами... Э, э, отношения, влияние а, наверняка существуют и в России, наверняка существует и в России. А, если мы возьмем а, тех же мигрантов, да, мы понимаем, что прибывающие к нам мигранты, они а, занимают а, нерабочие рабочие места. А, там, руководителей компаний или а, высококлассных специалистов, они а, занимают места в определенном а, секторе сектор. да, экономики. да То есть они не, зачастую не вступают в прямую конкуренцию. И, и, кстати, мы вот сейчас провели эксперимент такой. Не знаю, насколько он еще осмыслен или нет. После начала пандемии а, были закрыты границы для мигрантов в том числе из Азиатских республик бывшего Советского Союза, количество мигрантов резко уменьшилось, но это абсолютно не привело к тому, что их места заняли местные жители. Напротив даже вице-премьер Марат Хуснулин, вице-премьер российского правительства, он э, ратовал э, и, и сыпал буквально искрил предложениями мигрантов. О том, чтобы вернуть. Вернуть. И на команде мы даже видели, что вот на команде э, было значительное увеличение персонала мигрантов. И при этом э, это не привело к безработице в набережных Челнах. Да. То есть мы видим, да, подтверждается. Подтверждается, конечно. То есть если завести слишком много мигрантов, то они начинают конкурировать между собой, и тот, кто приехал первым, он э, пострадает, если кто-то приедет еще. Но при этом местный житель, он зачастую в экономическом плане не страдает. Э, я сейчас не говорю о, о, о там, социальных эффектах, там, эффектах, связанных э, с криминальной средой, эффектов, связанных с там, социальным поведением. Я об этом не говорю, если мы говорим чисто об экономических эффектах, экономический эффект иммиграции он совершенно не тот, который можно себе представить. Иммигранты не замещают местных жителей, они занимают свою нишу. Что касается скажем, экспериментов с заработной платой то э, повышение заработной платы, минимальной заработной платы, которая происходит у нас регулярно, никак не отражается на уровне э, занятости. Э, то же самое. Э, сама вообще методология, сам методологический подход к экономическим исследованиям, которые нобелевскими лауреатами продвигаются и используются. Замечательно может быть использован в России. И, кстати говоря, фактически такие эксперименты проводятся. Ну, Например, вспомним эксперимент с введением налога на самозанятых. Когда налог был введен в нескольких регионах страны, и по результатам а, анализа а, изменений, которые произошли в течение какого-то периода, а, этот налог был распространен на другие регионы. По сути, что мы сделали? Да, мы провели вот такой а, естественный эксперимент. Мы ввели в одном там, в нескольких регионах а, налог и посмотрели, что изменилось в этих регионах, что изменилось в тех регионах, где налог введен не был. Решили, что да, вот действительно этот налог имел позитивный эффект, и, соответственно, его нужно распространить на все регионы. Очень часто правительство именно так и поступает, вводя те или иные новшества в отдельных регионах, и затем распространяя их дальше на основе того, что мы видим в экспериментальных точках. Поэтому сам по себе метод обоснования экономических решений в России активно применяется. Мы, может быть, этого так не называем. Ну, мы, может, и даже и не видим, как это все происходит. Ну, так? как нет, мы видим, как это происходит, да, мы видим, когда объявляют, что там. С Нового года в таких-то регионах будет проведен такой-то эксперимент. А, ну да. Да, то есть мы, да. мы это видим. Мы, мы не, не всегда видим результатов исследований, влияния данного эксперимента на там, экономическое состояние того или иного региона или той или иной группы населения. Но мы это видим. Мы это видим. Мы, мы видим, что этот метод применяется. Там вопрос насколько эффективно на вопрос насколько осознанно это делается или нет но этот метод применяется сама жизнь заставляет видимо ставить подобные эксперименты так что вот такой сразу вопрос возник вот. нобелевский премий по экономике вот что девятнадцатого года что вот это текущая премия они отличаются действительно крайней степенью, приклад... как вот правильно это сказать, они при... крайне прикладные. Да. То есть они могут быть, инструменты, которые нам дали Нобелевские лауреаты, как в 2019, как в 2021 году, они могут быть использованы прямо там в пылу, в жару для анализа, и постановки а, м, как и контролируемых экспериментов, так и естественных экспериментов. И а, благодаря этому сейчас а, люди, а, правительства, ученые, экономисты получили в руки арсенал а, для того, чтобы свободно уже, спокойно ориентироваться в естественных экспериментах, в контролируемых экспериментах, делать выводы и, как вот Игорь Анатольевич нам правильно заметил, не попадаться на удочку ложных корреляций, не брать какие-то там изолированные факты и пытаться а, там, натянуть сову на глобус. Вот. Ну, и, и, и все, все по науке. И вот такой вопрос у меня возник. Вот Мы видим, что Раньше Нобелевские премии выдавали совсем уж, если честно говорить, совсем уж старым людям. Да. То есть это убиленные, профессора, там, лет им 70-80, средний возраст, 45-летние, 50-летние, даже не рассматривайся, это дети, это молодежь, а вот 70-80-летние метры. И они получали эти Нобелевские премии за да, исследование. Бывал даже 50-летней давности, вот он в молодом возрасте работу написал, вот, а потом через, там, через 50 лет его настигло, настигло признание и почести. Вот. И мы, а тут такие совершенно, даже те же самые естественные эксперименты, они самые старые, датируются 90-ми годами. А работы сами написаны в начале нулевых, ближе даже... Некоторые в десятых годах уже. Не, были в ну, пятидесятых были годах, но а, большинство... Мы видим, что сами ученые достаточно молодые. Вот такой вот вопрос. А, то есть, легко ли получить Нобелевскую премию молодому ученому? Ну, действительно, многие годы Нобелевская премия ⁇ это была премия, которая доставалась очень пожилым людям. Обосновывалось это так, что премия давалась за, не просто за открытие или некий вклад в науку, а за то огромное влияние, которое оказали труды открытия того или иного ученого на дальнейшее продвижение науки. А это, естественно, определялось десятилетиями последующими. То есть премия давалась тем, кто заложил некую основу, на основе которой выросло огромное дерево новых исследований, новых исследователей. Школы, Новые ученики. школы да, возникли. А действительно, никто не спорит со справедливостью такой постановки вопроса. Но действительно, получалось так, что очень многие достойные Нобелевской премии люди, они просто не доживали до нее, потому что по положению Нобелевская премия умершим ученым не вручается. Там был один случай такой, когда уже было принято решение о присуждении, а значит, лауреат не дожил до вручения. Да, в этом случае пошли на исключение и вручили эту премию. Поскольку решение было принято еще шелки, при жизни. Да, да, еще было принято при жизни. И поэтому очень многие ученые, достойные этого, ну, просто вот физически не дожили до такого признания своих заслуг. С другой стороны, подобный подход приводит к тому, что зачастую премии вручались за то, что уже давным-давно не актуально. За те исследования, которые уже можно признать устаревшими в нынешних реалиях, И это отдаляло Нобелевских лауреатов от сегодняшнего научного сообщества, от тех, кто следит за научными исследованиями. Сейчас, да, в этом году... Самому старшему из лауреатов 65 лет, самому младшему 58, для Нобелевской премии это да, юношеский возраст. Но это говорит о том, что Нобелевская премия стала, ну, по крайней мере, по экономике, стала более актуальной, более ориентированной на действительно современные проблемы, на тех, кто расслед... исследовал современные проблемы, те, с которыми мы сталкиваемся и сейчас. Даже если тогда, когда были сделаны открытия соответствующие, эти темы только вступали в период актуальности. Но мы уже сейчас видим, что эти люди стали основоположниками целого ряда научных исследований, и создали научные школы современные. Я думаю, что это правильный подход. Я не думаю, что мы доживем до вручения Нобелевских премий 40-летним ученым. Это было бы, наверное, все-таки в перебором. Но какой-то баланс, какой баланс все-таки сместился, я надеюсь, в пользу ученых более такого активного и творческого возраста, которым... Нобелевская премия будет вручаться не перед, не перед уходом из большой науки, а как стимул к дальнейшему развитию и как поддержка сказать, мирового научного сообщества, которое позволит им получить еще не один значимый научный результат. Игорь Анатольевич, вот в который раз, я, когда происходит вручение Нобелевской премии по экономике, я сам себе задаю вопрос, а когда, когда, когда у нас в России появится наш российский экономист, получивший Нобелевскую премию. Пока, насколько я помню, русского, вот российско-русского, уж это уж так будем говорить. У нас есть чистый советский экономист, это Леонид Конторович за исследования в области линейного программирования. И у нас есть Василий Леонтьев, выходец из России, но он перебрался еще в юном возрасте США, да. США и там он открыл так ну, знаменитый метод затраты выпуск и а, таблицы вот эти а, планирования и индикативного планирования экономики. И с тех пор, а, нет, вот когда будет российский экономист? А, К сожалению, Ваш прогноз? Ну, когда будет, кто знает, но я могу объяснить такое положение дел. Дело в том, что в течение длительного времени Россия существовала в абсолютно иной экономической реальности, чем Западный мир. И естественно, экономическая наука в России, в Советском Союзе, она была сосредоточена на совершенно других проблемах, на тех проблемах, которые не вписывались в общую повестку дня экономической науки. Да и по большому счету экономическая наука, по крайней во многих областях, она вынуждена буксовала на месте или вообще занималась ничем, просто в силу отсутствия основ для не только экономических, а отсутствие политических, социальных основ для тех или иных явлений. Есть, советским ученым нечего было изучать, они не могли изучать, там, не знаю, как американцы или другие ученые. Они не могли изучать там, поведение рынка акций, они не могли изучать, они могли изучать там, не знаю, инфляцию или но там тоже, ту же самую сколько, там 30 миграцию. лет рыночной экономики А в чем дело-то? Ну, вроде... а, сейчас я вам объясню а, Дело в том, что К, к, возрожде, к моменту возрождения Рыночной экономики а Мы пришли по, по сути без собственной Школы. Экономической науки Которая бы а, Соответствовала рыночной экономике И а, соответственно Первые десятилетия Рыночной экономики мы потратили просто для того, чтобы изучить то, что было сделано за рубежом. Мы потратили на то, чтобы приспособиться и как-то попытаться включиться в мировую повестку дня экономическую. Чтобы что-то предложить свое, что не было за эти десятилетия предложено за рубежом, ну, просто не хватало и не хватает времени и потенциала. Ну, плюс к тому, даже если вдруг сейчас появится сказать, гениальный ученый-экономист в России, который сделает некое эпохальное открытие, то до Нобелевской премии за это открытие еще лет 30-40. Пока Поэтому, она не покажет, действительно, а это пока открытие оно, не окажет свое влияние. Пока она не окажет свое влияние, а, как вы понимаете, оказывать влияние тоже достаточно сложно, если ты сам не, не находишься в одном из центров влияния, институциональных центров влияния можно посмотреть представители каких университетов были чаще всего лауреатами Нобелевских премий, в том числе по экономике, мы увидим, в общем-то, очень недлинный список. Если, условно, в Казанском федеральном университете возникнет некая такую, такая вот звезда экономической науки, то довольно сложно будет пробиваться через огромное количество людей и университетов, которые привыкли быть монополистами в области экономической науки современной. Вот единственное только вот исключение, но это еще раз это исключение из правил, это крайний там шанс один из миллиона, и, и то даже он обусловлен, я вот скажу о дальнейших причинах, это Леонид Конторович, который в 50-х по годах получил а, Нобелевскую премию за линейное программирование вместе с Дантегом тоже был а, такой, но западный ученый, и а, вот Советский Союз, никакого доступа вообще ни к литературе, никаких переводных книг, там, да, в спецхране надо ходить, чего-то читать. Но Леонид Конторович, он умудрился получить Нобелевскую премию по экономике, но опять-таки это в строгом понимании, он был не экономист. Ну, во-первых, в 50-х годах Конторович получил Нобелевскую премию, но Конторович это человек, который сформировался, по сути, еще до революции, до советской власти. Человек еще той того образования и той культуры. Это, во-первых, а, человек, который ну, как бы изначально он был. В, той же, в том же мейнстриме экономическом по сравнению скажем, с нынешними учеными, которые формировались в абсолютно другой среде. Ну и во-вторых, действительно, Кантарович получил Нобелевскую премию за инструментальные методы. Исследователь, да, да, то есть он. Его больше считает математиком, мне Да, он в большей степени математик, а математики они э, универсальны и в данном случае не, не идеологизированы. Поэтому, естественно, как инструментальный метод исследований экономических он мог возникнуть и здесь, и в Советском Союзе, и на нашей почве. Уважаемые телезрители, вот на это немножко пессимистичной ноте, но в то же время пример Леонида Конторовича дает нам некий оптимизм, что какой-то там математик может, или какой-то другой ученый на стыке наук, на стыке междисциплинарных исследований, все-таки... Мы рано или поздно увидим российского ученого, который прорвется и сможет занять место писки лауреатов Нобелевской премии по экономике. А на этом убеждение, на этой вере мы завершаем наш разговор о Нобелевской премии по экономике 2021 года и благодарим за столь понятный и доходчивый Рассказ, объяснение нашего уважаемого гостя, Коха Игоря Анатольевича, профессора Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, доктора экономических наук. Большое спасибо, Игорь Анатольевич. Спасибо вам.